В связи Олег Жданов, которого мы страшно рады видеть, и наши традиционные пятничные программы. Олег, спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, давайте начнем с традиционного вопроса о ситуации на фронтах, ну и потом, конечно, у меня вам тоже один вопрос. Ну Смотрите, ситуация на фронтах, в принципе, переменная, я бы так сказал. Она стабильна, в общем, если смотреть на всю ситуацию по всей Украине. Ну вот даже в рамках того, как сказал президент, 2500 километров фронта, да, это от стыка трех границ Польши, Белоруссии, Украины до, до Бессарабии. Вот практически, наверное, вот это все и там даже больше получается с, черном, с, черн, с побережьем Черного моря. Э, она стабильная, и, и, но динамичная, я бы так сказал. Почему? Потому что фронт все-таки двигается, причем в обоих направлениях, как в нашу пользу, так и, к сожалению, не в нашу пользу. Самым горячим за вот, ну, две недели с вами не, не виделись, да, самым горячим за две недели был и остается до сих пор это луганское направление. Керунок это особый точнее, битва вокруг города. Doniec, Następny przystanek. Doświadczalna. прилегает направление. За эту Харькову dwie нас за эти две недели, давайте stał севера пойдем. Начался, стал прифротовым городом. Я даже порекомендовал в одном из своих видео. Помните Ленинград блокадный, когда писали, что это сторона улицы более безопасна во время обстрела. Yeah для Харькова, мне кажется, сегодня это актуально. По той стороне улицы идешь и соотносить эту сторону улицы с расположением российской артиллерии, хотя бы направлением, откуда летят снаряды российской артиллерии. Почему? Потому что снаряд нельзя предугадать, нельзя объявить на воздушную тревогу, как при ракетном ударе вот, или ударе, ударе авиации. Ну, слава богу, авиация не носит Сразу можно маленько уточнить. Что, что и позволило добавить на это. И ракетам позволило добавить столь на Артеку. И Харьков теперь обстреливается регулярно. Вот. Также большие бои идут в районе, э, в, направлении, э, в направлении Старый Салтово. Они пытаются нас от, оттеснить от э, речки. От Северского Донца. А почему? Потому что там мы создаем угрозу, пытаемся перерезать эти снабжения из Изюмская группировка на сегодняшний день самая, будем так говорить, самая многочисленная там. И она опять перегруппировывается. После очередного нашего подругара они пытаются собрать сильные средства, чтобы с двух направлений не лиманскую группировку, точнее группировку в районе Лимана, переориентировали на Славянск. И от Изюма тоже хотят возобновить наступление на Славянск. Пока идут бои контактные ППИ в плане места для того, чтобы в двух направлений начать движение на Ну пока, пока, движение не закончится. Далее Лисичанск. Там постоянные обстрелы авиация и артиллерия. Фактически город обстреливается в круглые сутки. Я так понимаю, они его хотят вместить просто стереть. Другой пристанок Грыговой. Северодонецк. Вот на момент нашей с вами беседы э, уже есть, э, распоряжение, есть приказ о том, что наши войска будут выходить из Я считаю, что Северодонецк выполнил, в принципе, свою функцию. Наши войска максимально измотали противника. Там были очень большие потери со стороны российских войск. Э, и теперь наши войска Я правильно понимаю, что э, вот эта наша группировка, которая наша украинская группировка, которая осталась в Северодонецке, она усилит те войска, которые остались сейчас там. Это первый вопрос. И второе, конечно, спорно сегодня все будут говорить о том, что мы оставляем Северодонецк. И будут думать, насколько Северодонецк критичен вот, ну, вообще во всей этой картине войны и насколько э, ну, это драматичная история, переломная. А вот с точки зрения военного, объясните, пожалуйста, сразу зрителям, чтобы они понимали, насколько на это вот интересный момент. Ну скажу так, что вот если представить себе крепость, да, как мы истории, то всегда перед крепостью строили несколько фортов, которые брали на себя в удар. Так вот, Северодонецк, вот, Блисичанская это крепость, а Северодонецк в данном случае выступал в роли передового форта. Он выполнил свою задачу, он максимально измотал противника. На И теперь пристанок. мы обозначили, так понимаю, техника, которая там осталась, мы вывести не сможем. А, а почему а, а, а, мостов нет. Мостов нету, поэтому существует какая-то переправа, какая-то, потому что ну, никто точно не знает, россияне до сих пор ее ищут. Но благодаря этой переправе идет подпитка наших войск и эвакуация гражданских ираньев. Вот. Поэтому я думаю, что войска мы оттуда просто эвакуируем и они действительно вольются в группировку Лисичин. Вот. И дальше будет осуществляться оборона самого Лисичинца. Дальше на, ну, у нас были проблемы в последние дни Золотое Горское. В связи с тем, что противник под опасность начал такой массированный прорыв начал массированный прорыв в направлении Лисничанская Северо-Донецка вот. и нависла угроза окружения наших. Что бы там не говорили по разным местам? На степках кальфу от того, что наши войска организованы в СТО и в И если там и есть какие-то проблемы выходом войск, но это касается только арьера карты, которые остаются прикрывать наши войска. Практически легкая пехота без тех. Сколько я знаю, там сейчас идет попытка вывести все, все до, последнего, до последнего солдата. Но фактически горское и золотое мы оставили, Выровняли фронт. Опять же, усилили группировку, они вольются сейчас в группировку войск, которая держит трассу Лисичан-Пахмут. Кстати, трасса уже на друзьях стала не, не столько в понимании, как дорога, да, она давно не используется, потому что простреливается полностью всеми видами вооружения со стороны России. Она стала рубежом. Вот если россияне трассу перейдут, перейдут тогда возникнет угроза и погода на Синец. И так, так, и вот это, и вот, если они трассу не перейдут, мы будем держать, значит, что мы сейчас будем ну, оборонять город и убежать моих людей. Вот такая uh, ситуация. Это что касается ОТА, а еще там uh, есть направление, опять. опять же на славян и на бахун, вот в двух направлениях. Ну, не знаю почему они рассеивают все время свои усилия, видимо а, они не могут на сегодняшний день, не могут на одном направлении сконцентрировать такое количество группы, как, как на одном направлении. Поэтому они уже в двух направлений пытаются э, наступать на, на какое-то направление. Получается, вот славян и а славян, на э, от Изюма, от лимана и от э, светлодара, вот они с трех направлений. Настым-то Погодна. Софта, она критичная, но, как я говорю, ниже. Мы, в принципе, пытаемся держать позиции за счет отлиев, которые у нас есть на этой... Есть незначительный успех. Мы продвинулись в направлении Мелитополя на 10 километров, воспользовавшись тем, что э, российская сторона сняла э, часть сил с э, запорожского направления. Мы сразу же этим В районе Васильевки э, мы там продвинулись немножко. Пологи освободили это от орехов. Э, про, на юг продвинулись, на юго-восток э, даже. Вот. Так что на запорожском направлении есть небольшой успех. Мы закрепляемся. На Херсонском направлении мы движемся, продолжаем уже двигаться вперед. А, пока нет а, точных результатов нашего движения, но есть, если верить с источникам, а, подтверждающим подтверждающими друг друга, а, вторую линию обороны мы тоже в одном месте преодолеем. И движемся дальше. До Херсона 15-17 Тут генеральный став, кстати, даже Министерства Обороны, точнее попросили, пока не мыть кости там ситуации на uh, Херсонском направлении, сказали дайте нам дойти до какого-то промежуточного результата, тогда будем, мы его огласим и будем Поэтому. Но там есть уступки. Наступный пристань Направления Гудуха, позиционные бои, обмен артиллерийскими дуэлями. Mm -hmm. ну, вот. uh, Николаев у нас находится не, не, не далеко от линии фронта. Кроме реактивной артиллерии и ракет, пускаемых от Херсона, по Николаеву добавились еще противокорабельные ракеты Оникс с Крыма. Тоже обстреливают ракетные удары постоянно и реактивная артиллерия постоянно работает по городу одесса тоже подвергается ракетным ударам. черное море очень хорошие новости здесь мы два разведцентра разведывать Центра и Центр Координации а, в коррекции, точнее, в дня огня мы уничтожили. Они располагались на, был, на, нет, на газотрывающих платформах. А, там были развед, разведывательные? Да. Точки. Почему они попали в Ну, допустим, даже вот э, сообщение российских СМИ, э, когда после нашего удара они написали, что на одном из платформ было 23 гражданских и 100, больше ста военных. Извините, это что там? Газ это побочное явление, то, что они добывали. Вот. Тем самым мы лишили, как бы, их более четкой видимости и развед информации с довольно с большой акватории Черного моря, потому что платформы, размещенная RLS на платформе работает на 360 градусов. И она смотрит во все стороны. Сонар, который они опускают, который у них там стоит в воде, он работает на 360 градусов. А сонар это что такое? Это морской радар. Это радар, который работает на воде. Который слушает, слушает... Как они называют это, Глубину. Слушать глубину есть такая команда для армитеков. И он начинает прослушивать акваторию на всю дальность. На всю возможную дальность. Остров Змеиный. На острове Змеиный до сих пор продолжается операция. Вот после того, как мы Василий Бех, э, да, да. Э, мы фактически остров заблокировали. Сегодня на остров никто не идет, помощи никакой нет. И мы методически, нанося огневые удары, э, уничтожаем все, что россия, э, россияне с стащили на остров, начинают. средства ПВО, вроде бы как реактивные системы ну и расположили там свой гарнизон, плюс у гарнизона нету ни подпитки продовольствием, ни водой, на острове нет пресной воды, вот, ни боеприпасов, ничем, uh, так что, uh, ну, операция ну, вот, поозрозвийный. И видите, из кадра, там был разговор после удара по платформам, была такая броса, информации, что все... Чуть не Черноморский флот Построился в боевой порядок И идет на них. Я уже объяснял, что Вот сейчас Черноморский флот Уже никуда э, Не идет Почему? Потому что существует Зона вероятного поражения Вероятная зона поражения Ракетного комплекса Гарпун, Который заступил на боевой дежур Что-то сказал нашу оборудование вот. А это 350 вот вдоль побережья отмеряю 300 километров и с кадра боится зайти в вот, да. Черноморск. Поэтому как бы, вопрос десанта Десант, С повестки дня пока снимается вызов да, ну, морского Десанта. Причем как и не варили, значит, не Одессе. Вот здесь мы, здесь мы достигли некого порите. Далее идем. Беларусь. Ну, Беларусь, ну, ладно, давайте закончим еще с Черниговыми суммами. Там тоже у нас как бы серьезная проблема вот в этого вечного обстрела нашей территории. Как, Харьков, как да. в Харькове? Да. да, как в Харькове. И причем они же, вот что самое такое похабное или с них подлое, это то, что они ведут обстрел по гражданским объектам, по населенным пунктам, по гражданской инфраструктуре и гражданской вот то, что там провокации на границе, они там периодически открывают огонь стрелкового оружия в сторону нашей позиции. Это еще как бы полбеды. Военные к этому готовятся, они постоянно там дежурят, они это понимают. Это эта ситуация повторяется как на линии разключения вот этой по Минску 8 лет, да? мы, мы имеем богатейший опыт ведения такой перманентной войны в одну сторону. Вот. А гражданское население, видите, прилеты постоянные, к сожалению, и и людей, и инфраструктуру убивают. Но такова Россия. И тут мы уже никуда как бы не идем. И Беларусь оставил вот на закуску, потому что там очень интересный процессы происходят. Очень. Сначала, ну, там куча было заявлений политических со стороны Лукашенко, самого провозглашенного руководителя Беларуси. То он говорит, то он сначала говорит, что, наверное, Беларусь придется воевать за Западную Украину, чтобы Запад не отнялся, вот, иначе это угроза их безопасности. Потом он вдруг на встрече с жителями, ну, так своя группа жителей, которые, с которыми он периодически встречается. Вот, э, он говорит, что э, про антивоенные, он сеет антивоенные что МСУ отравил голову Львову, кто судится в Украину, а особенно если это будет нацик. Вот. Кто такие нацисты, мы, правда, до сих пор не знаем, было бы неплохо, чтобы он нам показал. Вот, э, Хорошие бойцы, если отторгут голову. Э, Волюбовна. И э, потом было еще ряд заявлений о том, что начинается учение. Наступный шестайк. И что будет За развертывание Мойска. армии. Но после вот этих групп на 35 тысяч человек. И что развертывание будет э, на основе контракта. То есть не МОБ резерв будут призывать, а будут подписывать контракт. Это нормальная гости... ситуация? Это нормальная ситуация для Беларуси? Нет, это не нормально. А, началось А потом, знаете, как воздушный шарик, когда ты надул и не успеваешь его завязать, он начинает сдуваться. И сначала заменили контрактников на мобилизованные. Сказали, что 35 тысяч контрактников, видимо, не наберем сегодня желающих. Поэтому будем военнообядковать, мобилизовывать и разворачивать. Потом приостановилось снятие эти. Потом сказали, что обучение сначала заявили с 18 июля до 8 июля, а потом все учение плавно уменьшился с 20 июля до 28. И в конечном итоге уменьшилось количество военкоматов, привлекая их к обучению, То есть только Гомельская область. И самое как бы, интересное, в результате решили никого не Раздать повестки в виде проверить систему оповещения Ух ты, интересно. Да. Ну, это может говорить только об том, что денег нет. Но выдержит. Как говорил Медведев, когда там в Крыму. Именно такая ситуация. Они, видимо, посмотрели на свои возможности и поняли, что максимум это письмо может разозлать команд с повестками. И там они должны дать обратную связь или смс или позвонить команд, отметиться, что они получили повестку. Вот. Но с другой стороны, а, войска в Белоруссии, которые дежурят, несут боевое дежурство вдоль границы с Украиной, вдруг, ну, мало того, что они укрепляли что beide, to... yeah. границы для оброны, ежи противотанковые, наголпы, колючая проволока, вдруг они начали рыть начали строить линии обороны вдоль границы. На своей. Да! Да, я думаю, что мы вот завтра должны напасть на Мы — Украина. Пи... Да, Украина должна напасть на Украину. Вот. Хотя у нас таких планов нету вообще. А потом они начали в эти окопы расставлять деревянные належители. Деревянные танки, деревянные пушки, ну, имитация. Это, это, нормальная, это нормальная практика для каких-то ситуаций? Или что это вообще такое? Вы... Настай, это нормальная практика, Плац. Спустят, Вольности. позицию, вот для артиллерии это нормальная практика, и создать одну-две превосходности, три ложных позиции, потому что, ну, беспилотнику придется а, все облетать и, и выбирать, какая позиция настоящая. А, это нормальная практика, но когда создается муляжная линия обороны, тут я уже скажу, что это, наверное, что-то из ряда выходящего. Потому что реальных они позиций не занимают. Войска находятся в оперативных районах. Войска проводят э, боевую подготовку и учения на полигонах. Э, но это самое, вот такую линию обороны... В конечном итоге все, все сдулось вот до таких э, небольших размеров. Единственное, что здесь как бы негативного, это скорее всего я э, склоняюсь к мысли, что техника, которую они сняли с хранения, будет передаваться все-таки Российской Федерации. Россия усиливает свое присутствие, кроме эскандеров, которые стоят там 40-50 километров от нашей границы. Они добавили еще С-400, один, один полк поставили, но они его поставили давно. Сейчас они привезли и дополнительно ракеты для этой системы. Можно маленькое уточнение, а, Олег, мы же привыкли вот все время говорить, что С400 это как противоракетная оборона. И, ну, по да, да, это да. система ПВУ, которая имеет возможность, ну, по заявленным характеристикам имеет возможность еще избивать и или работать как противоракетная. Вот они привезли а, два самолета транспортных, пришли привезли ракеты к этим комплексам. То есть они пополняют боезапас. Вот. Ну и а, аэродром в Гомеле он. Вроде бы как готовится, и туда собирается российская. Там есть уже группа авиации российская, и тактическая. И, скорее всего, туда еще будет усиление. И началось вот сразу ну, к России опять же Дело в том, что начались вот, опять пляски вокруг вступления Беларуси в войну. Я так понимаю, что Путин крайне Беларусь открыла второй Ему не важно, сколько погибнет, смогут они вторгнуться, не смогут вторгнуться. Ему важно, чтобы они начали растягивать усиливление нашей армии на два фронта. Вот, поэтому он будет настаивать. Сейчас, кстати, на следующей неделе запланировано целый ряд встреч, формальных и неформальных. даты, потом конечно На сегодня фигурируют две даты. Это 25 июня и 30 июня, 1 июня. Это встреча, да? Да, это июнь-июль, это встреча сами в, в Санкт-Петербурге, а 25 июня это неформальная, как бы, ну не плановая встреча, и вроде бы как Путин должен приехать, личная встреча. Вот, поедет он, не поедет, не знаю, но понимаю так, что цель этих встреч одна, это, э, точнее две, может быть, на мой взгляд, главных. Первое – вступление Белоруссии в войну, второе – это создание союзного государства. Начало витать опять идея, вроде бы как Путин ее продвигает. Это воссоздание СССР, ну как они ее назовут, не знаю, новое, новое союзное государство. Государство трех славянских народов – Украина, Белоруссия и Россия. Причем э, Украину там будет представлять, э, они хотят э, вернуть политическую плоскость и назначить его легитимным президентом всей той территории, которая сегодня захватила и контролирует Российская Федерация. То есть создать типа псевдо-Украину. Вот. И таким образом, как бы, воссоздав это государство, ну, начать совместно начать защищать. Тогда вопрос, как наступление в, в войну, должен, по идее, решиться автоматически. Вот. Ну, тут есть одно, на мой взгляд, самое непреодолимое ну, во-первых, это никто не поймет в мире. Во-вторых, если Россия подпишет документы о создании союзного государства, то меняется юрисдикция, и ей все придется переоформлять по новой. Вот. А как это будет выглядеть в дальней... особенно в экономическом и финансовом плане, очень трудно сказать на сегодняшний день. Вот. Ну и главное... главная, на мой взгляд, проблема, которую надо преодолеть Путину, это Лукашенко. Дело в том, что Лукашенко не собирается терять платье. Лукашенко ищет постоянно, пытается за, за спиной Путина построить себе маленький такой мосточек, чтобы можно было сбежать назад. То есть он себе ищет, пытается создать пути отступления. Об этом говорится и то, что Следующий он даже предлагал идут через территорию Белоруссии. Говорят, что его там представители ищут контакты на Западе постоянно. А последнее его заявление о том, что Беларусь готова по договору об ограничении, о контроле за наличием обычного вооружения в Европе допустить западных наблюдателей на территории Беларуси. То есть для верификации техники и вооружения по согласно договору этот самый, об ограничении обычных вооружений. Который, в принципе, уже давно закончился. Вот. Ну, то есть, такие вот шаги. И, видимо, Путин решил форсировать немножко события. И решил надавить на Лукашенко таким образом, чтобы принудить его к таким двум, двум шагам. А, кстати, еще забыл сказать, что на юге Беларуси, вот в Мозыре, в частности, началась паника, мешает элиты богатые людей Мозыря. СНПЗ Мозельского повозят Торфева усиленными темпами. Ну, вроде как, они... Ну, понимаете, для того, чтобы создать повод, для... нужен казус-бел Белоруссии, для того, чтобы начать войну. С Украиной а, имеется в виду, да? да? конечно, конечно. Что мы наблюдаем в Ростовской области, Шахтин, да. Прилетает беспилотник якобы со стороны Украины и бьет в нефтеперекватный сад. Почему бы такой же сценарий не провернуть в Мозыре, да? С одной стороны, если это будет делать, допустим, а, а я больше чем уверен, что Лукашенко никогда не пошел бы на такое, потому что это самый крупный завод, который обеспечивает всю Беларусь топливом. Его уничтожение а, оставит Беларусь в прямую зависимость от российского бензина, mm -hmm. знаете, дизельного топлива. Вот. А, а если это сделать российские спецслужбы, то это будет как бы еще один шаг к тому, чтобы принудить Лукашенко вступить в эту войну. Плюс дегуманизация Украины. Что Украина враг, вот Украина несет беду и войну, и надо идти воевать. Вот, вот о чем речь. Хотя сегодня в век как бы такой информативности, я думаю, что белорусское общество прекрасно понимает, что это спектакль. Вот. Причем это может быть спектакль не, не белорусского постановщика или режиссера. Я бы так назвал. Олег, э, спасибо. Ну и тут у меня куча всяких вопросов, если позволите. Да? Чтобы закрыть Пожалуйста. уже вопрос с Россией, э, заместитель Комитета по национальной обороне, член фракции ⁇ Единая Россия ⁇ кадровый военный, юрист. Я не случайно это сделал. Юрий Швыдкин заявил, да, да, заявил, что Россия должна осуществить правительный удар в постановлении посольства США в ответ на постановление в Украине. А, я не случайно вот перечислила все его, да, кто он такой. То есть он человек не случайный, не глупый, да, наверняка, с точки зрения там, образования и опыта. И он-то знает, что посольство каждой страны является территорией этой страны. То есть фактически, ну, наверное, это можно трактовать, как он призвал обстрелять в Украине территорию Соединенных Штатов Америки. Вот как бы вы это прокомментировали, причем что-то вот, не последний, да, я вот повторюсь, не просто там маргинал какой-то. Ну, я скажу так, нет, так делать не в маргинализме. Дело в том, что там же у них один микрофон, которым руководит Кремль. И раз он такое заявление сделал, при, скорее всего, его, допустим, как бы его статус, его образование, должны, по идее, вызвать доверие у тех, кто его будет слушать, что это человек серьезный, военный, понимает, о чем он говорит юрист понимает юридическую сторону вопроса вот а дальше дальше он озвучивает нарратив кремля дело в том что кремль ничего не может сделать с поставками Ни, ничего вот что они не делают не идут у них дела и поэтому и поэтому звучат такие а вот мы сейчас нанесем ну да нанесите. нанесите вы боитесь вы боитесь в сторону надо нанести какой-то удар кроме заявлений и провокаций Такие, как там сейчас творятся на границе истории, больше ни на что не способна Российская Федерация. Спровоцировать э, США на ответы это, да, это, да. Это, вот это может быть э, одной из целей. но больше заявлений никуда ни, ни дальше не пойдет. Я думаю, что, э, по сути, это прекрасно понимает, поэтому не покруются эти и не спускает флаг, и опять не переезжает. Раз посольство находится в Киеве, значит они в чем-то увидят. Олег, еще одна тема последние дни была очень горячая, это тема Сувальского коридора. Политика написала о том, что только Сувальский коридор может стать первой целью Фремля в случае войны России против НАТО. Я напоминаю нашим зрителям, что это коридор из Белоруссии в Калининград. Мы знаем, что Липа заблокирован в этом транзит потенциальных товаров. Вот как вы оцениваете? что может россия сделать там в районе Балтики Каторит Лубенский конфликт со стороны НАТО и в этом смысле насколько балтийские страны являются уязвимыми а потому что известно и всегда возьми все что можешь там россиян а потом договоримся а потом а потом разберемся да, то что сейчас россия там очередной план Китая, штатах. вот. Через такого очень интересного анализа. Смотрите, дело в том, что я не думаю, что Российская Федерация вообще решится на какие-то, на первые быстрые устройства. Вот. Ситуация, состоит, обстоит, на мой взгляд, со немножко в другом контексте, мной, они провоцируют со мной, со Угроза Эстонии, угроза вот этого Сувалского коридора, пробития. В Польше стоят американские войска из состава сил НАТО. В Латвии стоят, стоит, по-моему, акционное ударное крыло НАТО. То есть, понимаете, и там дежурят, они там по очереди странные дежурят. Не, знаю, кто, не помню, кто сейчас дежурит, но последнюю ротацию, которую я слышал, там Норвегия дежурит. Вот, норвежская авиация. Ну и что? На... Вы понимаете, что э, Путин понимает прекрасно, что это мировая война. Он хочет. Очень хочет. Но не воевать. Вот в том-то и... А что делать? <с> Объявить Понимаете? Объявить. Помните был старый анекдот? А мы, говорит, объявим войну и тут же добимся в плен. Да, да, Да. да, да. Так вот, Путин именно этого и хочет. Только он не сдаваться в плен собирается. Ему, нужны, ему нужен ранг войны, ему нужны переговоры. Если мировая война, с кем переговариваться? Надо лететь, надо в Брюссель и штаб-квартира НАТО. Правильно? А кто будет сидеть во главе? Соединенные Штаты Америки. Там будут сидеть мировые лидеры. И Путин таким образом возвращает себе легитимность на международной мировой арене. Вот что он делает. Он, он катастрофически боится. Он же создает образ э, мирофорд, помните, да, мы просто забыли эту тему. Но он постоянно ее муссировал раньше. Что Россия это мирная страна, что Россия несет вот, русский мир, хорошие какие-то идеалы и хочет со всеми дружить и торговать. И сегодня Россия начинает огневую его удар по Литве или по, по с коридору вступают в против практически всего мира, потому что альянс ⁇ это глобальная система коллективной безопасности. 30 стран, извините, на минуточку, это континент практически они объединяют. Вот. И Россию сразу обвиняют в агрессивности. Естественно, вводят те санкции, которые которых мы можем только мечтать который просто выключает Россию на, на, на мировой арене, не только на мировой вообще, на, на, на, на земном шаре. Вот как лампочку в комнате выключить. А Следующий пристанок. Галерея Лабиринт. Полное отключение, с сбивание заморозка всех активов uh, за границей и прекращение всех транзакций uh, оплаты. Все. Uh, сколько ну хорошо там Россия выдержит пару месяцев внутри себя сама с собой. И, и, и а дальше. И Путин это прекрасно понимает, это будет окрушение его, его, его, той всей его политики, которую он строил в Аврель. Но! Если он своими действиями, вот как вертолетом на границе с Эстонией, да, выключил транспорт, залетал, не отвечал на э, запросы эстонских диспетчеров, летел вдоль границы, полет не был заявлен. Ну, короче, он делал все, чтобы по нему выстрелило ППО. Да. И вот как только прокрепить первый выстрел со стороны НАТО, Путин <связывается> сказать, встает ст говорить Вы же самый агрессивный блок на планете. Вы начали мировую войну. Вы выстрелили в сторону России. Но я же миротворец. Благодаря переговоры. Понимаете, все, Украина ушла на второй план, уже с Киевом не надо договариваться о Перемии, о прекращении дня, о каких-то условиях. Уже ран. Хорошо, давайте. Ялта два. Давайте делить мир, давайте договариваться. вы же прессоры, мы же напали вновь на, на мир, поэтому я вот добрый дядя, «На, а на мировой спасаю <соспорядок> мир от мировой войны, <соспорядок> давайте договариваться, чтобы теперь делить сферы влияния, как вы дальше делаете, как вы можете вы сейчас ну, вот, платить на препараты и на остальных. Вот, почему о, суть всех действий Российской Федерации. Но самое интересное, что именно это сейчас сделано в Соединенных Наши я, я имею в виду, что из себя э, спасителей мира, из себя сейчас строятся именно мышцы. Понимаете? Потому что они, как только начнутся, начнется наступление и Россия начнет э, военный разброс, США будут трубить на весь мир. Смотрите, это же ленд это же мы. Да, все помогали. Но кто организовал? Кто ведет мир? Мир к миру, понимаете, такие глобальные вещи. Мы спасаем всех, мы сто на планете, помогаем Украине, но мы же помогаем. Вот тут вот это ключево. Поэтому интерес столкнулся вот лбами практически. Но между этими двумя лбами находимся, к сожалению. Олег, вы так э, случайно сказали о каком-то интересном лоббисте в США, через которого Россия продвигает идею переговоров с Украиной. Вот очень интересно, я обратила внимание, что, э, как ни странно, со стороны российских СИОВИКО да, э, звучит все чаще, что Россия готова к переговорам. Лавров сказал, что в принципе их вообще-то устраивало, очень договаривались в апреле, да, но Украина догадались. Вот это интересно. Э, что как бы вы это объяснили, если можно, что там в штабах подвигать, если можно хотя бы в общем штабах? В штабах? Я вот, я не запомнил фамилию этого человека, но он, его ассоциирует с Примаком. Настепный пристанок. Орфеуш. Uh, да, еще от, от Примакова. Он тогда был очень молодой, сейчас он уже такой, как бы, в возрасте. Вот, и о, о, они работали, он, можно сказать так, двойной, и на американскую разведку, естественно, на советскую тогда разведку, потом на российскую. Сейчас э, американцы думают, что он работает, ну, во всяком случае, я думаю, что они уже знают, э, что он работает на российскую разведку, но при этом он как бы является вхожем в некоторые другие американские разведки. То есть двойной, э, об этом все знают. И вот он за счет своей связи, он вдруг начал продвигать там план из нескольких пунктов, что как надо, как надо, надо, вот то, что вы говорите, он фактически, воля у Кремля, то, что, то, что в Кремле обсуждает, что надо, надо заканчивать конфликт, понимаете, не, не там возвращать, надо как-то садиться, договариваться, и, но опять же, конфликт интересов, который я вам обрисовал, в США совсем другое видение этой войны, на сегодняшний день. Но то, что, но то, что из Кремля идут вот такие посылы, мы понимаем, что этот человек не мог сам из головы сесть и написать этот план. Понятно, что план писался в Кремле, понятно, что этот план ему вручили, и дальше он пошел э и он дальше пошел с этим планом пытаться его где-то продвинуть. Плюс, не забывайте, вот эта достославная статья в CNN, в которой там три варианта развития. Это стопроцентный лоббизм. Э У ну, них же как. У же свобода слова, да, вроде как. Поэтому, как, как говорит редакция, любой человек, при пришедший в редакцию, может э, изложить свое мнение на страницах наших изданий. Вот. И а, мы печатаем. Но это ж, раз там нет позитивного варианта, это три негативных сценария развития, то и эта статья полностью противоречит той политике, которую проводит администрация в Белом доме, да. Понятно, что она заказная, понятно, что ее заказал кто-то кто-то кто оплатил, это, и она в Соединенных Штабах Благо, у них законного налогичный позволяет проталкивать любые интересы за деньги, а, вербовать там а, и покупать голоса и, в принципе, довольно широкий. средства. Вот. Поэтому Россия, да, и это говорит о том, что они они понимают, что о, заканчивается ресурс. Заканчивается. В России сейчас очень интересные процессы происходят М по поводу, допустим, вот да, желазовой волны. У них еще более-менее ситуация выравнивается, точнее не выравнивается, а еще более-менее решаемая в том плане, что они в депрессивных регионах, они за 200 тысяч рублей премии набирают количество желающих подписать контракт. Но... Они сейчас ставки повысили. сейчас основной упор вербовки идет на наемников. Наемникам платят 300-350 тысяч рублей в месяц, и они подписывают контракт с частными военными компаниями. Таким образом они набирают, ну у нас уже сложился термин, мотивированную пехоту, которая будет идти в атаку. Потому контрактник э, получает премию, подписывает контракт, потом ему платят 200 тысяч в месяц, но после первого боя он говорит, что это. И в атаку уже идти не хочет. Понимаете, он ищет пути, как написать рапорт о разрыве контракта, или как прострелить в и вернуться, а еще 3 миллиона получить от страны компенсации за ранение на, на, на, на, на специальной военной операции. Вот. Поэтому они, они сейчас вербуют мотивированную пехоту. И если с людьми еще более-менее, то они столкнулись с проблемой техники. Оказалось, что техника, которая находится на длительном хранении, не годится вообще никакой. Ее надо там, если её, надо разобрать три танка, чтобы собрать один. Вот так И то вряд ли, потому что есть такие вещи, как резино-технические изделия, которые за 40-50 лет хранения просто рассыпались в трубку. Их надо поставить новые. А для этого надо иметь запас. А запаса нет, как оказалось. Помните, командир полка застрелился, да, да когда, ну, танков, конечно, в в да. России, когда ему доложили состояние танков до одного нагрузки. Как можно было вынести двигатель со склада, ну, затрудняется, да, который весит почти там, больше полутонны. Вот. А, вот какой Кстати, Мира продемонстрировала скидниковые снимки. Вот для меня было очень интересно и показательно снимки мест хранения техники. Российский. Да, mm -hmm, Россия. Да. Сегодня они открыты. Кстати, даже... Наступка 6 Рондо. Килара. Сейчас вы можете в Google Edge, планета Земля, найти любую базу военную, даже посчитать там, сколько стоит машины. Uh, uh -huh. на, на открытых площадках. Все военные объекты... Ну, no, только Россия. Да, на территории России. Okay. Okay. Молодцы, Молоко. Вот. Республика. Такое, да, они это сделали практически сразу с начала. Так вот, э, допустим, стоит там... 5 рядов танков по 20 машин 100, 100 танков они ставились в кран потому что прохода между танками нет или загонялись гусеницы в гусеницы вплотную, чтобы попасть во второй ряд надо залазить на танк и идти по броне так вот в этих, вот в этих группах машин вот в этих 100 появились дырки причем дырки в хаотичном порядке то выдернутые танк краном принимали Интересно. А о чем это говорит? Это говорит о том, что приехали технари и полезли, пошли по всем танкам. И те танки, которые более-менее выглядят нормально, их выдёргивают. И сколько же интересно там выдернуто? На Допустим, вот там несколько площадок показано, из 100 танков там 5-7 штук выдернуто с краю где-то. Вот ну, до второго ряда где-то сдавал танк. И, и они прекратили снимать технику сохранились. Потому что нужен завод, нужна производственная база, которая этому танку, сделает как-то переберет его поменьше. А это время, деньги, вот, и, и его очень, очень большие ресурсы. Вот. Но самое главное время. Что они, куда они кинулись? Они кинулись в воинские части опять назад в этот самый в боевой состав в вооруженные силы и начали быстро шерстить технику третьий батальон. Что почему третий батальонов? Потому что э, которые они когда... сейчас только стали создавать, да? Обычно нет, что? нет, нет. Смотрите, э, они когда э, когда они, э, началась чеченская война, вторая чеченская началась, они поняли, что у них э, полки и бригады не были готовы, техника разваленная, людей не хватает. И для того, чтобы скрыть небоегатонность частей, что они стали делать? Они быстро стали сформировать батальоны тактические. Откуда они пошли? Настепный пристанк. Uh, uh, Оседле ров, Шимановского. России, в, России. в Советском Союзе в Афганистане были первые попытки БТ, БТГ сформировать не воевать так же. Вот. А в России именно в период Чеченской войны они начали формировать БТГ, чтобы скрыть небоегатонность не частей. И допустим пол, который состоит из трех основных батальонов, одного э, и, э, боевого обеспечения, э, да, да, допустим, мотострелковой да? Они из, из трех батальонов делали, допустим, одну БТГ. Вот. Вы. И вроде как пол выставляет БТГ, и от этого, и от имени полка, воюет батальонная почти группа. А кто остался без И без людей. Людей всех свели в БТГ, технику, которая исправно скинули в БТГ. И они готовы ее выставлять. Причем, это настолько они убедились этой идеей, что на 21 год, э, это на, на, это само, на 21 год э, Шайкур рапортовал, что в вооруженных силах Украины, э, ой, извините, э, что в вооруженных силах России, Россия может одновременно выставить 170 батальона тактических групп, укомплектованных и боеготовых. Вот до чего дошло. А теперь смотрите, третий а, батальон, то есть они, э, с, э, они их наращивали, и соответственно уже полки и бригады стали выставлять по две. То есть на базе первого, на базе второго батальона. Обеспечение делили там как-то пополам. Вот. И остается третий батальон, где вообще хлам, mm -hmm. и, в котором, и в котором личного состава ровно столько, чтобы обеспечить несение основ своего внутреннего наряда. Все. Больше, больше ничего нет. Так вот они сейчас вернулись в части и пытаются вытащить этот хлам технику третьих батальонов, потому что считают, что так как она хоть как-то когда-то эксплуатировалась, может ее легче, если легче, это отремонтировать и поставить в строй. То есть они поняли, что хранение это вообще мертвая, мертвая техника. А вот третьих батальонов... А, там, а как они оценку получали? Приезжает комиссия, да, две БТГ они проверили, допустим полку там, ну, в пехотном в мотостраховом. говорят да, молодцы, заходит третий батальон, а там металлолом стоит. А им показывают наряд на ремонт и говорят эта машина находится в ожидании ремонта. Отправки говорят все, она в оценке полка уже отличается и полк получает оценку Хорошо, хорошо, а полк считается твоим. Вот, вот какая ситуация. И они вот это вот третий, третий батальон они пытаются сегодня реанимировать. Ну, э, планы у них другие, они на базе первой гвардейской танковой армии в это Новгородская, по-моему, область, они сейчас формируют третий э, армейский корпус. Э, назвали они его танковым, э, но там танков планируется около 200 и 400 БМП. На мой взгляд, он больше мотострелковый э, корпус, но он будет состоять из Новина. То ага. есть они его будут комплектовать именно на, наемниками, потому что они показали наиву, наибольшую мотивацию в этой войне. Они поняли, что рядовой состав особо, даже контрактники особо не хотят э, воевать. Наемников, деньги, которые... наемников это мы говорим чвк или мы говорим да, наем... это вот те, тех, которых будут вербовать там по 350 тысяч и более. Вот, вот таких. Они планируют закончить формирование этого корпуса где-то примерно в августе месяце.